Сейчас город Полоцк – это территория Белоруссии, но во времена Ефросинии, а жила она в XII веке, Полоцк входил в состав Руси, назывался этот район Белая Русь. Преподобная Ефросиния, до пострига носила имя Предслава и была праправнучкой святого равнопостального князя Владимира и дочерью полоцкого князя Георгия Всеславича. С детских лет она овладела грамотой, читала псалтир, священное писание и другие духовные книги. Любовь к книжному чтению сочеталась у нее с усердной молитвой. И уже тогда, в юном возрасте, предслава стяжала плод молитвы. Мудрости ее удивлялся не только отец, не только родственники поражались уму девушки, слава о ней разошлась далеко за пределы Полоцкой земли. Многие князья просили руки пред славы. Однако все предложения о браке она отвергала, желая стать монахиней, несмотря на несогласие родителей. Однажды, узнав, что отец хочет обручить ее с одним из князей, она тайно ушла из дома в женский монастырь, к Романе, вдове ее дяди Романа Всеславича, и начала просить пострига. Возраст предславы, ей было тогда 12 лет, и необыкновенная красота казались матушке-игумене несовместимыми с монашеством. Однако глубокий разум княжны, ее молитвенная настроенность скоро переубедили игуменью. Несмотря на возможный гнев отца предславы, Матушка благословила племянницу на постриг. При постриге предслава получила имя Ефросиния, что в переводе с греческого означает «радость». И действительно, со временем она стала духовной матерью и радостью очень много людей. Особенно она помогала женщинам, желающим вступить на монашеский путь. Некоторое время Ефросиния была на послушании в обители, но даже строгая монастырская жизнь не удовлетворяла ее стремление к духовному подвигу. По благословению полоцкого епископа Илии она удалилась в затвор, поселившись в Голубце, особой келье при Софийском соборе города Полоцкого. Здесь она проводила время в молитве, бдении и переписывании духовных книг, насыщаясь мудростью из книг Соборной библиотеки. Труды и подвиги ради собственного духовного возрастания были неотделимы для Ефросинии от деятельной любви к людям. Переписанные книги она дарила тем, кто жаждал духовного просвещения. Когда духовные силы юной монахини укрепились, она получила откровение оставить затвор. Трижды являлся ей ангел, открывая будущее место обители, которую предстояло основать. Ты должна пребывать здесь, ибо Господь желает через тебя на всем месте наставить многих на путь спасения. Речь шла о том, что в местечке Сельцо под Полоцком будущая игуменя Евросинья должна была основать по воле Божией новую обитель. Девушка рассказала епископу Илии о том, что повелел ей ангел. Тогда епископ собрал князей бояр и, передав им обведение, сказал: Вот я в присутствии вас даю Ефросине место при церкви святого спаса на сельце, дабы был там монастырь девический. Пусть никто не препятствует и не отнимает у нее, что я дал ей. Оставив келью Софийского собора, Ефросиния поселилась при церкви Преображения для основания женского монастыря. Произошло это около 1128 года. В сельцу Ефросиния взяла только книги. Ими же, по ее словам, утешается душа и сердце веселится. Ефросиния стала наставницей и руководительницей для многих избравших иноческий путь. Год за годом Спасо-Преображенский монастырь расширялся и укреплялся. Здесь приняли монашество родная сестра Ефросинии Городислава с именем Евдокия и двоюродная сестра Звенислава с именем Евпраксия. Сестер обители Ефросиния обучала грамоте. В обители преподобная создала женскую школу, одну из первых школ на Руси. Юных девиц она обучала грамоте, закону Божию и всяким рукоделием и церковному пению. Эта школа способствовала быстрому росту монастыря. Свой духовный опыт и свет одухотворенного молитвой знания Ефросинья несла всем ищущим их. Для многих она стала духовной матерью. Как в незамутненном стекле отразилось ее влияние, на душе и ее сестер, и многих других женщин. Принимая какие нибудь важные решения, женщины, княгини и простые крестьянки шли в монастырь за советом к матушке Ефросинии. Однажды в монастырь пришел и любимый ее брат Вячеслав с супругой и детьми. После беседы с братом она сказала, что хочет оставить в монастыре двух его дочерей Киринию и Ольгу. Родители очень огорчились такому решению Гумени, однако ни Вячеслав, ни его супруга, безутешно плакавшая, не осмелились противиться словам блаженной Ефросинии, так как принимали слова ее как бы слова самого Христа и знали, что она была истинной рабой Христовой и достойным Месилищем Святого Духа. Духовным зрением святая блаженная Ефросиня видела, что ее племянницы угодят Христу именно на монашеском поприще. Так впоследствии и вышло. Девушки остались в монастыре. Кириня в монашестве приняла имя Агафия, а Ольга приняла постриг с именем Ефемия. И впоследствии они стали достойными монахинями.